Цунами – это длинные волны, порождаемые каким-либо мощным воздействием на всю толщу океанической воды. Причина большинства цунами – подводные землетрясения, во время которых происходит резкое смещение участка. После смещения образуются волны, которые распространяются во все стороны от эпицентра. В открытом море волна цунами имеет небольшую высоту от нескольких сантиметров до двух метров но значительную длину. При приближении к берегу движение волны замедляется из-за трения одно, ее длина уменьшается, а высота, наоборот, увеличивается. Приходу цунами всегда предшествует мощный отлив. На берег обрушивается волна высотой до 30-40 метров, вызывающая значительные разрушения и жертвы. Это, че всего, не одна волна, а несколько. Между приходами отдельных волн может пройти больше часа. Поэтому возвращаться на берег сразу после ухода первой волны очень опасно.